если у вас не пошел верхний побег, ничего страшного, из него можно сделать шарик ну вот здесь тоже видите не пошел побег, чуть-чуть может быть есть, но Это тоже уже будет довольно круглая набитая, можно из нее сделать хороший хороший шарик который вам заменит глухую клабузу. На цвет не смотрите, цвет все равно будет голубой. Итак, уважаемые друзья, вот видите, вот у этой ели, вот здесь обрезы, видите. Тоже тут и по два побега выходило, и по три. То есть первый не пошел, второй решили сделать шариком. Тут вот это будет обрезаться, конечно. Ну, все будет как бы красиво ну вы видите сами что еле от этого не пострадала если у вас не пошел верхний побег ничего страшного в этом нет вы можете прекрасно сформировать ее до шарика и будет прекрасно ее очень набитый красивый шар чем вам не глаука глобоза из простой еле колючий, форма голубая Сейчас я, мы вам покажем, как, какую елку мы сюда посадили. Это было ровно пять лет назад. Женя, а скажи еще, пожалуйста, а если самим сформировать можно вот так? Да, конечно, так можно. Шар. Можно, когда пойдет побег, вот, или сейчас, даже в этот, обрезать ее верхушку. И ну, это сделать лучше желательно, знаете, зимой. Зимой обрезать верхушку и будет довольно-таки красиво. Так а то елки сколько в итоге получилось? Ну, Такая большая. А в этом году прям хорошо, да, смотрю, пошла. Да, она в этом году хорошо пошла. Ну, еще дожди помогли. Ну вот такую елку мы посадили пять лет назад туда. У нее не пошел верхний побег. И хозяева просто попросили сделать из нее шар. И довольно, как вы видите, хорошо все получилось. Каждый год она опускает верхушки по две, по три. Ну, мы их обрезаем, так что с этим проблем нет. На этом все. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. Удачи! Кроме был Евгений Филимонов и Петон не Белый.